Всемирно известный тенор, народный артист России Владимир Галузин и солистка Мариинского театра Наталья Тимченко в опере «Аида». 24 ноября на сцене Большого театра Беларуси.